Значит, сегодня у нас в работе Hyundai Solaris, 16 год. У нас идет 80-битный чип и записывая ключи мы делаем по-человечески, удаляем все старое из памяти и записываем новое. Так, пробуем запуск. Автомобиль заводится. И смотрим самое главное. Самое главное мы смотрим, что это у нас разные ID. Читаем один ID. Прочитали. Теперь, теперь читаем второй иди Все, совершенно два разных ключа. А если 80-битный чип вам сделают копию, то кто найдет, может прийти и завести машину. Всегда надо писать через разъем диагностики.